Я сейчас объясню, каким образом э, мы используем тестирование наше. Оно, э, в принципе, отличается от того, как тестируют в школе. В школе тестируют как, да? Ребенок читает вслух и просто почитывает количество слов, сколько он читает в минуту. С моей точки зрения, это не совсем корректно. Почему? Потому что здесь абсолютно не тестируется, а сколько ребенок понял и запомнил с прочитанного. Потому что, в принципе, ну давайте вот возьмем Тину Канделаки. Вы знаете, сколько слов на минуту говорит? Она говорит 700 слов в минуту. Рекордсмен мировой говорит примерно 1300 слов в минуту. Средний человек такой, как мы с вами, но мы говорим примерно 150 слов в минуту, даже в быстром темпе. О чем это говорит? В принципе, мы можем, например, ребенка логопедически развивать, с разговорками и так далее. Частично мы это тоже делаем на тренинге. Вот. Частично это на скорость чтения влияет. Но если мы будем заниматься только этим, ваш ребенок в итоге будет на кандалаки, он будет это все проговаривать, но он абсолютно не будет понимать, что он прочитал. Вот, хотя к теме кандалаки это не относится, я думаю, она вполне себе понимает, что она читает и проговаривает, вот, но к детям это относится в полной мере. То есть можно натаскивать, читать быстрее, но это будет абсолютно бессмысленным. Поэтому мы всегда движемся в связке, мы э, смотрим, как быстро ребенок читает и сколько он при этом запоминает. И это все посчитывается по специальной форме, я сейчас ее писать не буду, мы сегодня вам раздали диски. там в док-материалах она есть, подробно описана. Вы сможете с этой формулой ознакомиться. Если интересно, вы можете хоть каждый день ребенка тестировать дома, уже на любых других текстах, и смотреть, как идет у него прогресс. Вот. И тут будет прямая зависимость. Вот смотрите, если ребенок читал очень, допустим, медленно, долго он читал, а количество вопросов у нас 10 вопросов. 10 вопросов 100%. И вот, допустим, он читал медленно, но ответил на 100%, то есть на 10 вопросов. Мы сейчас построим график, вы увидите, что график будет средненький, допустим. Почему? Потому да что медленно читал. Да, великолепно запомнил, но читал медленно. Другой крайний случай. Ребенок прочитал быстро, быстрее всех, но ответил, допустим, на два вопроса, только 20%. График будет даже ниже, чем средний, потому что... они а непонятно, как он прочитал. Может, он сказал, что я прочитал, на самом деле пробежал, ничего не понял, ничего не осознал. 20% информации усвоился, это очень мало. Соответственно, общий график получается очень маленький. Мы будем стремиться к тому, чтобы минимум ребенок прочитывал 80%. Понимал, понимал 80% от а, прочитанного, да, это вот оптимум. И будем стремиться к тому, чтобы ребенок еще читал быстро, ну по сравнению со своим возрастом. Ну вот мы график сейчас построим, вы увидите, какая скорость будет. Вот наш опыт показывает, что... К концу месяца ребенок выучил читать примерно ну, от полутора, если брать вот, самых младших шестилетних, до там, четырех раз быстрее брать в вот, самых старше. То есть вот это вот реальный результат по скорости, при этом сейчас мы посмотрим, какой процент усвоения а, реальный на данный момент, но в конце процент усвоения обычно 80-90. То есть большую часть текста человек усваивает. Это будет не просто запоминание. Это будет э, долговременное запоминание. Дети еще научат информацию откладывать долговременную память. То есть, если, например, на завтра дать им тот же опросник и сказать, или там, допустим, через неделю, вот помнишь, тебя тестировали, а какие были ответы? Ребенок, скорее всего, ну, процентов на 60-70 ответит. Если вот, например, на завтра дать вот тот же опросник, скорее всего, они ответят на 10-15. Ну, то есть, там, полтора вопроса, скорее всего, до завтра уже вот сегодняшнюю информацию они уже забудут без специального обучения. Вот это вот по поводу эффективности нашего обучения. Мы ее с вами проверим, мы также протестируемся на последнем занятии. Теперь как мы проверяем результат? Сейчас мы вам раздадим правильный ответ. И почитать вы будете таким образом. То есть, э -э, муклевать не рекомендую, потому что родители, конечно, тоже могут подумать, ну вот надо вот своему ребенку баллов-то процентов поднабавить. Но в этом нет смысла, потому что если ваш ребенок покажет результат, там, э -э, ну, допустим, в полтора раза, ну, если будет такой то есть вы ему надбавили реально у вот такой вам чуть-чуть надбавили и мы потом протестировали и у него там в полтора раза то есть вот такой вот будет он ну, очень скромный результат то есть мы в конце также также при вас тестируем ничего не скрываем но результат будет скромный если вы сейчас напишете нормальный результат какой он реально ну реально уже будет видно что да О, даже графически будет видно что это, ну, достаточно сильное развитие произошло а, смотрите как подсчитывать? у нас 10 вопросов каждый вопрос это 10 процентов мы пишем за правильный полный ответ 10%, за неправильный ответ 0%, за частично правильный ответ 5%. Никаких предыдущих вариантов нет, 2% нет, 8% нет. Вот смотрим, допустим, вот первый вопрос. Название рассказа и имя автора нет ответа, 0%. А, название рассказа написал вечер, да, имя автора не написал, 5%. А, там будет у вас ответ. Нужно перечислить животных. Животных 4. Ребенок перечислил 3. Неполный ответ, 5%. Вот. Дальше, э, вот тут был вопрос, там, переносчик, э, э, мы как бы переносчик автобуса. По формулировкам мы не придираемся. То есть главный по смыслу. То есть есть ответ, нужен, нужен ответ правильный. То есть если ребенок ответил правильно, но сформулировал своими словами, это абсолютно нормально. Вот. Но тут важно, смотреть. если, например, в тексте написано «механик», а ребенок пишет, например, «водитель». Механик-водитель – это не одно и то же, значит, ноль. Неправильно. Но, опять-таки, если написано, что он там, ну, не знаю, там, тягал автобусы, пригружал, и ребенок пишет там «переносчик автобуса», по смыслу это одно и то же. И, например, «собака и щенок». Собака и щенок, ну, тоже, в принципе, очень близко по смыслу. Можно и так, и так сказать. Посчитываем результаты и в конце э, выставили свои результаты. Вы подсчитываете то, то, то, точно так же. В конце сдаваете листочки, на листочке должно быть написано сразу напишите, чтобы не забыть ваше имя, скорость и потом вот эти проценты, которые вы почитаете, вы, вы их, ну, время. Да, время и Вы их просуммируете и свои, и ребенка и напишите, да чтобы я быстро результаты мог обработать по формуле. То есть в итоге на листочке должно быть написано имя, э, время чтения и общий. Сколько процентов правильных ответов у вас получилось, это называется процент усвоения текста. Сколько он у вас на данный момент составляет.